Всем привет, с вами Розе и это небольшое обновление мира Lineage 2 Mobile. Что у нас изменяется? Вторая неделя острова дьявола. Теперь Леона и Зигхарт, Эрика и Бартс. У нас до 10 мая появляется ивент. Открывается тайная комната Бремнана. 12.30 в 20.30, то есть два раза в день. Можно туда попасть. Очень хороший буст для твинов. Заряд души, свитки битвы, фрагменты огня, воды, земли, тьмы, ветра. Там у вас волны мобов идут и финальный босс. Так вот, победа над Агнес, и мы видим знак поручения, знак биорев. Фрагменты рецепта создания по одной штучке, редкий. Зелье пробуждения низкого, большое зелье исцеления, очень важно. Также дают сундук еще, в сундуке будет... Реликвия энергии 5 штучек, усиленный камень магии, так это можно получить один предмет согласно вероятности блосовенной усиленное камень магии, камни магии, также рецепты создания редкого оружия, доспеха, украшения, фрагмент рецепта создания героического оружия, доспеха, украшения. Можно получить дополнительно с определенной вероятностью. Можно не получить. Если вот эти верхние предметы вы получаете один по-любому, то героические именно вы можете не получить. Также в клане теперь взносы не 3, а 5 раз и Взносы x 2 То есть, если вы за Адену берете взносы, вот такие обычные взносики. Теперь по 600 опыта орденов по 1000 за один взнос. То бишь, теперь вы по 5000 ежедневно получаете орденов славы, когда делаете 5 взносов. Энергия тоже очень важна. Ну, добавляется энергия. Очень круто. Ну, также донатный. Подарки наследника для поддержки развития. Что мы видим? Каждый день 9 часов по почте будет присылаться подарок. 1000 энергии инхасад. Еще дополнительно подарок наследника для поддержки развития. Зелье развития 10%. Большое зелье исцеления. Ну такое. О, ну магический пергамент неплохо там. Да, очень неплохо. Паки видимо обновили. Как бы стандартно все тут. Карты класса. Карты Агатиона. Чистый эликсир. Но если вы скупаете все 4 пака, вы получаете дополнительно еще 4 карты Агатиона и также паки на карты. Если вы скупаете 4 пака, вы получаете дополнительно 4 по 11 раз карты класса. Возвращают песочные часы, очень крутые песочные часы. Советую вам купить пару паков, возможно пятничные паки, ну подождите до пятничных паков. Посмотрите будут ли там песочные часы. Ну там может быть еще что-то вкусненькое будет в паках. Очень крутой баф, который дает увеличение накопления энергии. И уменьшение расхода энергии. Очень крутой баф для кача. Также дает ну, некоторые статы. Бонус к опыту, что очень важно. Игнорирование штрафа на восстановление МП плюс 10%. Песочные часы. Также за них можно создавать предметы. Светки освещения, видим сундуки с оружием на выбор. Ну, очень полезный итем. Ну, это и все, наверное. С вами был Роза. Всем до новых встреч.